Выполнение поставленных задач. Достижение цели – восстанавливаться и принимать новый вызов. Превосходство во всем. Все это о тебе, Аскона. Территория здорового сна. Проспект Гамидова, 6 и Казбекова, 184.